Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Милеша Хакимова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В КФУ прошла конференция, посвященная радикализации молодежи. В КФУ готовятся к проведению всемирного татарского диктанта. В КФУ посетили представители консультативно-делового совета по Ливии. Россия и страны Африки имеют богатую историю взаимоотношений. Одним из ключевых аспектов, которые служит сотрудничество в сфере образования, африканские выпускники отечественных вузов – это потенциальные экономические бизнес-партнеры российских компаний и организаций, которые в международном сотрудничестве приоритет будут отдавать российским партнерам, российскому рынку, что автоматически влечет за собой развитие различных отраслей экономики – сырьевого и не сырьевого экспорта. Об этом и не только в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет посетили представители консультативно-делового совета по Ливии, а также компании «Зарубежнефть» и «Роснефтегазстрой». Проректор по научной деятельности Данис Нургалеев рассказал партнерам об истории и современном состоянии одного из старейших научно-образовательных центров России. Отдельно затронули вопросы взаимодействия КФУ с зарубежными вузами, предприятиями, а также давним партнером университета «Зарубежнефть». Вот это Казанского университета, именно ребята хорошо подготовлены в действии газовой сфере. и Более того, мы активно пересекаемся на международных площадках в результате работы межправкомиссии. Посещение Казанского университета представителями этих организаций обусловлено поиском новых форм кооперации, которые будут направлены на развитие экономик стран Африки, перспективам совместной научно-образовательной работы, созданию программ профессиональной навигации обучающейся в соответствии с потребностями экономик африканских стран. Сегодня в внешней политике приоритетное это развитие отношений со странами Африки. А Республика Татарстан при реализации этих задач рассматривается как одна из, точки, одна из точек, собственно говоря, или платформ для входа в Африку. На данный момент в Африке резко увеличилось количество вузов, но подготовка в достаточной мере реализуется только на уровне бакалавриата. На уровне магистратуры и PHD возникают проблемы нехватки кадров высшей квалификации и слабой материальной базы научных исследований. Отсюда возникает и первоочередная задача сотрудничества российских и африканских вузов. Сегодня, прямо скажем так, что по прошествию времени, но до сих пор, те, кто учился у нас, студенты африканские, они вспоминают это как самые лучшие годы своей жизни, да, и во многом мы опираемся на них в проведении вот этой сегодняшней политики и, собственно говоря, политики возвращения России в Африку. В рамках визита делегация посетила Музей истории КФУ, а также Ленинскую аудиторию. Диана Шилова, Фарид Хитоглый, Универньюз. 19 сентября, во Всемирный день донора костного мозга, в Иннополисе прошла акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Во время акции 55 человек заполнили анкеты и сдали каждый по 5 мл крови, тем самым став донорами костного мозга. Акция была организована совместно с Привожским регистром доноров костного мозга, учредителями которого стали благотворительный фонд «Русфонд», Казанский федеральный университет стал одним из партнеров мероприятия. Другим новостям. 26 сентября пройдет международный диктант по татарскому языку «Татарща диктант». В режиме онлайн участники по всему миру будут под диктовку писать отрывки из произведений татарских писателей. Казанский федеральный университет выступает в роли организатора данной акции. Все подробности далее.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 В Московском государственном техническом университете имени Баумана прошла конференция «Безопасные условия образовательной деятельности и охрана труда». Представители Казанского федерального университета поделились опытом в организации охраны труда. К слову, опыт КФУ по вопросам организации охраны труда был признан одним из лучших в стране. 21 сентября отмечается Международный день мира. Он был учрежден в 2002 году на 36-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В день укрепления идеалов мира среди всех стран и народов в Казанском федеральном университете состоялась конференция, посвященная радикализации молодежи, процессу, в ходе которого люди или группы людей становятся приверженцами политического, религиозного и другого экстремизма. Все подробности далее. 21 сентября в Казанском федеральном университете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Научное и педагогическое сообщество в системе мониторинга радикализации молодежи». В этот день, сегодня День мира, объявленный Организацией Объединенных Наций, мы традиционно с Департаментом молодежной политики КФУ проводили мероприятие под названием «Круглый стол». А в этом году принято решение расширить этот формат и довести его до Всероссийской конференции. Но дальше мы надеемся, что конференция станет международной и как минимум страны, которые являются союзниками Российской Федерации, будут тоже в ней участвовать их представители. В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году конференция прошла в онлайн-формате на базе платформы Microsoft Teams. Участие приняли руководители, научно-педагогические работники и учащиеся образовательных учреждений, представители органов власти, антитеррористических комиссий, правоохранительных структур, общественных организаций, а также исследователи и практики. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. С 13 по 19 сентября 2020 года прошла 32-я международная олимпиада International Olympiad in Informatics. На ней выпускник лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнулин завоевал золотую медаль. Смотрим. Выпускник лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнулин завоевал золотую медаль на 32-й международной Олимпиаде по информатике, которая в этом году впервые проходила в дистанционном формате. Обычная Олимпиада проходит в других странах, но в этом году из-за коронавируса... Страны писали отдельно, и, соответственно, что происходило, было два тура. К каждому туре мы пять часов решали сдачу по информации. Всего на Олимпиаде в этом году было заявлено 87 команд. Сборная России в соответствии с правилами соревнований зарегистрирована в составе четырех человек, в числе которых Ильдар Гайнулин. Выпускник лицея имени Лобачевского прошел серьезный отбор на нескольких этапах Всероссийской Олимпиады школьников и учебно-тренировочных сборах по подготовке кандидатов в национальную сборную, которые проходили на базе Московского физико-технического института. Мой последний год в олимпиаде. я планирую помогать в подготовке сборной России на следующие годы. Я могу сказать, что я был преподавателем уже на некоторых сборах и школах по информатике и планирую дальше делиться своим опытом. Международная олимпиада по информатике – масштабное и значимое образовательное событие. Состязание проходит ежегодно в разных странах мира, начиная с 1989 года. Россия принимала олимпиаду дважды в 1991 и 2016 годах. Диана Шеленкова, Универньюс. На это все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!